Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике я расскажу вам о трех способах, как создать подвижную платформу или простейший лифт. Поехали! Вариант первый. Punk Mowliner. Данная Brush Entity идеально подходит для простейших лифтов. В ее свойствах можно найти такие пункты, как звук движения, звук остановки. Помимо этого... Присутствует возможность указать направление движения платформы, расстояние и скорость. И еще одна интересная переменная – точка старта. Говоря доступно, если указать ноль, то ваш лифт будет двигаться так, как указано в графе Move Direction, но если будет единица, то лифт будет работать зеркально противоположно. Вместо того, чтобы подняться, он будет опускаться от стартовой точки. Я настоятельно рекомендую использовать эту Entity для простых лифтов, поднимать и опускать ее можно через Input команды Open и Close, подобно обычным дверям. К слову, Funk Door тоже можно использовать, но ха, зачем? Воздействовать на Funk Move Linear можно двумя способами, либо обычным Trigger Multiply, либо через Brush Entity Funk button. Если вы не умеете ни того, ни другого, прошу ознакомиться с текстовой версией уроков у нас в группе ВКонтакте. Вариант второй, Funk PLATROAD. Данная Brush Entity самая боганутая из тех, что будут показаны в этом видео, поэтому я бы попросил вас стараться не использовать ее в ваших картах. Помимо переменных, которые были в прошлой Entity, здесь есть еще SpinAmount. Сила вращения. Если вам нужно, чтобы лифт во время движения сделал круг вокруг своей оси, укажите 360 градусов. Флажки X и Y указывают лифту в каком изначальном положении ему быть. В КСГО эти флаги могут не работать. Ну у меня точно не работало. Теперь начнем сказ о багах. Первый баг. Изначально Entity думает, что лифт находится вверху, поэтому чтобы его поднять, в графе расстояния нужно указывать число от минуса. То есть чтобы поднять лифт на 64 юнита нужно написать минус 64 а в input все выглядит так чтобы поднять нужно указать go down чтобы опустить go up не запутайтесь если вам вообще это нужно второй баг если в графе расстояния ничего не указывать то лифт может начать двигаться в никуда улетая вдаль либо вообще не сдвинется с места что было бы логично и третий баг, или просто лень Valve, если отключить флажок тюкл, Entity не будет работать, или вообще игра может зависнуть и вылететь к чертям. Тупо, грустно, больно. Поэтому я бы и не советовал вам эту Entity. Вариант третий, One Track Train, данная браш-Entity работает по принципу поезда, ездящего по пафф-трекам. В старых версиях движка, таких как Half-Life 2, Ваш лифт может смещаться относительно начальной или конечной точек движения, если платформа ездит туда и обратно, либо же телепортируется. Что делать в этих случаях? Использовать не два повтрека, а четыре, где лифт будет ездить между вторым и третьим треком. В таких случаях сдвиг не наблюдается. У меня. В CSGO благо такого бага вообще нет. Так что думайте сами решайте сами, что иметь, а что нет. В скором будущем мы выпустим видео на тему, как создать сложный лифт с дверями и возможностью подниматься на разные этажи, а не только следовать из пункта А в пункт Б. Что это будет, мастер-класс или долгий и нудный видеорассказ, зависит от вас. Голосуйте вконтакте. Ну а я попрощаюсь с вами до следующего раза. Удачи, томодачи!